Всем привет! Это короткое видео, в котором я хочу заказать выплату и проверить, как платит новый кран BitFan. Кран BitFan вот так, в рифму. Аккаунт, бездроу, нажимаем, 10 тысяч я набрал. Здесь указываем адрес свой, биткоин кошелька указываем пароль от сайта. И два варианта, выплатить все, выплатить какую-то часть. Давайте нажмем выплатить все. Нас просят подтвердить, подтверждаем, мы сейчас направим вам подтверждающее письмо на адрес, пожалуйста, подтвердите. В течение часа надо подтвердить, вот пришло письмо. Ну, для надежности так защитили. Во многих кранах, приличных кранах такой есть, предусмотрен. Оттверждаем. Так, прямо на биткоин кошелек, на адрес, который я указал, в течение 24 часов уже здесь. Но время у нас сейчас, в данный момент, 2016, 15 февраля 17. Теперь по факту... Прихода денег я запишу, продолжу, вернее, этот ролик, это видео. Увидимся. Буквально через несколько часов кран все выплатил без проблем. Пришло письмо на почту. Около полвторого ночи, получается, на блокчейн тоже пришли средства. 10644. И вот в самом кране записано 10 644. К сожалению, как в лап биткоин здесь нет никаких процентов плюсовых, но потому что они есть, но У меня просто минимальная сумма. Я цель была проверить на платежеспособность этот кран. Кран платит. Все нормально. Пользуйтесь.